Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео вы узнаете, как вам может помочь рефлексотерапия. Пожалуйста, досмотрите этот ролик до конца, чтобы не упустить ничего важного. В последние десятилетия интерес к таким безмедикаментозным методам лечения, как рефлексотерапия, весьма велик. Благодаря тому, что методы рефлексотерапии доступны практически каждому, не приносят какого-то вредного воздействия, имеют массу показаний и очень малый спектр противопоказаний. Существует несколько методов рефлексотерапии, самые частые в использовании – это четыре метода – иглоукалывание, точечный массаж, прижигание либо прогревание и аурикулотерапия. Иглоукалывание, наверное, самый наиболее известный многим из вас метод рефлексотерапии. При иглоукалывании путем введения иглы в определенную специализированную, так называемую акупунктурную точку, мы добиваемся определенного лечебного эффекта. Используются специальные иглы. Как правило, они стальные, хотя существуют еще золотые и серебряные иглы. Все иглы мы используем только одноразовые. После использования мы их, соответственно, уничтожаем. Достаточно широкий спектр заболеваний существует при иглоукалывании. Это заболевания нервной системы, это различные болевые синдромы неврологического характера, это заболевания желудочно-кишечного тракта и дыхательной системы и, конечно же, сердечно-сосудистой системы. Несколько хуже поддаются заболевания в тяжелой, запущенной хронической стадии. Но, тем не менее, даже при подобных ситуациях мы можем добиться достаточно хорошего симптоматического улучшения. Также важным аспектом рефлексотерапии, именно иглоукалывания, является то, что можно значительно уменьшить назначение лекарственных препаратов, что весьма актуально для пациентов, которые имеют определенную неприносимость лекарственных средств. Иглоукалывание имеет, к сожалению, некоторые и ограничения. Прежде всего, это онкологические заболевания, доброкачественные и злокачественные. Это ревматизм в активной стадии, это, скажем так, резкое истощение, имеется в виду сниженная масса тела, снижение защитных сил организма, то есть состояние пациента в момент острой инфекции с температурной или иногда даже неясной лихорадочной реакцией. Также иглоукалывание противопоказано детям грудного возраста и пожилым пациентам. При иглоукалывании наиболее лучший эффект достигается у пациентов молодого и зрелого возраста. Также весьма широк спектр использования иглоукалывания при избавлении от табачной и алкогольной зависимости. Также очень хорошо иглоукалывание дает нам эффект при функциональных нарушениях нервной системы у детей, как то нарушение сна, ночное недержание мочи, нарушение поведения, заикание, логоневроз, так называемый в медицинской практике. Следующий метод рефлексотерапии – это прижигание, так называемое прогревание. Наиболее Используемой в данном методе является полынные так называемые моксы. Полынь имеет приятный запах, долго тлеет и дает приятное мягкое тепло. Содержатся в ней белки, витамин С и В12, а также летучие полезные масла. Поэтому здесь, конечно же, эффект идет не только тепловой, но и скажем так, ароматерапии, весьма тоже хорошо э, прижившийся у наших пациентов, выдающий хороший лечебный эффект. Следующий метод, о котором э, хотелось бы вам рассказать, это точечный массаж. В чем заключается методика точечного массажа? Путем воздействия э, определенных надавливаний э, собственно. По определенным акупунктурным точкам мы также достигаем необходимый нам терапевтический эффект. Снятие болевого синдрома, снижение артериального давления у гипертонических пациентов, улучшение обмена веществ. Здесь важно тоже учитывать расположение точек на так называемых меридианах, на которых располагаются эти самые акупунктурные точки. И четвертый, один из наиболее значимых тоже для нас методов рефлексотерапии, это аурикулотерапия. То есть введение специальных тоненьких игл, так называемых суджок игл в точке ушной раковины, обладающей определенным э, тоже лечебным воздействием. Точки ушной раковины считаются наиболее мощными по своему лечебному эффекту. И опять же, очень широко используется при лечении бесплодия, при лечении э, в зависимости от никотина, алкоголя, а также при импотенции, связанной с неврастенией. При первичном приеме у врача-рефлексотерапевта мы рекомендуем вам, прежде всего, предоставить все выписки от тех докторов, в которых вы посетили. Терапевт или кардиолог или еще какой-то специалист узкой направленности вас посмотрел, выдал выписку с диагнозом. Все это желательно предоставить врачу-рефлексотерапевту, чтобы, посмотрев результаты ваших предыдущих обследований, побеседовав с вами, проведя Осмотр непосредственный врач определил для себя те необходимые рецептурные точки, которые подойдут именно вам с вашим диагнозом, с вашими сопутствующими заболеваниями, чтобы все это было учтено. И обязательно врач-рефлексотерапевт должен у вас уточнить наличие противопоказаний к данной процедуре, чтобы не спровоцировать ухудшение вашего самочувствия. У врачей Альфа-центра здоровья накоплен достаточно большой опыт владения методами рефлексотерапии. Поэтому, если вы хотите получить качественную, эффективную и, главное, безопасную медицинскую помощь, пожалуйста, приходите к нам. Мы будем вам рады. Чтобы записаться к врачу-рефлексотерапевту, пожалуйста, нажмите ссылку под этим видео.